Расположим на столе источник света, два или четыре экрана с отверстиями и непрозрачный экран так, чтобы на непрозрачном экране появилось светлое пятно. Это возможно в том случае, если свет пройдет через отверстия во всех экранах. Если затем к отверстиям приложить линейку, то можно заметить, что они лежат на одной прямой. Если один из экранов с отверстием сместить, то светлое пятно исчезнет. В этом случае отверстия не будут лежать на одной прямой. Данный опыт свидетельствует о том, что свет распространяется вдоль прямой линии, то есть прямолинейно.